Наш филиал страшная сила, страшная сила, челябин с Тагилом. Наш филиал, страшная сила, страшная сила Джиллябин с Тагилом. Наш филиал, страшная сила, страшная сила Джиллябин с Тагилом. Этот рэп красивый, про уральский филиал Если кто-то не знает, что такое Урал Урал это там, где Шибанов начинал Наша товарка, моржа и епита И без аудита, мали суверена Нет леска Да, у нас есть беда, высока здесь аренда Но и в этом находим плюсовые моменты Все наши салоны, мечта конкурента Салоны Урала, самые красивые Выглядят круто, от Перми до Сургута Помните все, что директор директорам точки в Урал Заявиться надо в Рязани бесплатно трудиться Наш филиал, страшная сила Страшная сила, Джиллямин, Стагила Наш филиал, страшная сила Страшная сила, Джиллямин, Стагила Живем одновременно и Азии и в Европе Никогда не сидим неподвижно на попе Плюс 30 в Кургане, в Уренгое Минус 50 Когда мы уже проснулись В Москве еще спят Мы первые в компании Нас нет на втором месте Вы нас не обойдете Сидите ножки свести. Лучшие из лучших The best of the best Нам покорились Москва и Перес Только мы не скучаем на работе От безделья. на Урале У людей не бывает похмелья Только мы отправляем своих на ДВ Только здесь правят леди и, И больше нигде, нигде. Мы работаем мы же в филиале Евросети Остальные регионы завидуют как дети Только мы продвигаем в компании моду Развивая регион любую непогоду Здесь мы живем под счастливой звездой Мы процветаем в упадке звездной Наши клиенты нам дарят подарки Рядом с дворцом у нас вход в гипермаркет Наша розница самая лучшая Наш результат не зависит от случая Директора магазинов самый Могучие, на сторонки. конкуренты, вонючие. Мы самые яркие в, в этой стране. стране. Мы несемся вперед, нам завидуют все. Эй! Что хочешь говорить про... про наш филиал? Урал самый лучший, я это не Урал. раз доказал. Бывшие наши теперь все бигбосы, кого-то еще остались вопросы. Урал это сила, завидую Россия, завидую Россия. Урал это сила, Урал это сила, завидую Россия, завидую Россия. Урал это сила.